Друзья, здравствуйте, я вас приветствую на этом живом эфире. Чтобы его увидеть, вы должны просто быть на странице моей группы, английский свободно, но называется она Advanced Proficiency IELTS, Марина Бочарова. Ага, вижу, что уже подсоединяетесь вы. Я буду смотреть немножечко иногда в сторону, потому что хочу отслеживать это на большом экране. И в самой группе да, должно появиться как раз окошко с трансляцией. Сейчас я проверю, что появляется она как новый пост. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях к тому посту, как раз где трансляция идет, видно ли и слышно ли меня. А я заодно проверю, потому что я пока себя на большом экране не вижу. Uh -huh. Так, вижу сообщение о том, что подсоединяетесь вы по чуть-чуть. Хорошо, я немножечко буквально вот, минутку-другую. Uh -huh. Спасибо. Со звуком все в порядке? Все хорошо слышно? Uh -huh. Да, для меня это в первый раз, поэтому такой дисклеймер небольшой. Uh, надеюсь, что все сохранится. Это первое. Uh, надеюсь, что с качеством будет все в порядке. Но вот все равно не вижу на странице, я очень интересно. Когда пробовала в другой группе, все хорошо происходило. Ну, отлично, ваши реакции идут, значит, все в порядке, вы меня видите и слышите. Здорово. Ну что же, э, расскажу вам про тему нашего, нашей сегодняшней встречи, что мы с вами будем делать. Кто я такая, если вдруг еще не все в курсе, и кто-то случайно забежал на огонек? Меня зовут Марина Вочарова, я преподаватель английского. Я веду группу, в которой вы сейчас находитесь, Advanced Proficiency IELTS. У меня свой онлайн-проект «Английский свободный». Работаю с высокими уровнями английского, подготовка к экзамену. И уже 25 лет преподаю английский на кафедре английской филологии, факультет романа и германской филологии в ВГУ. То есть я совмещаю все это и вижу знакомые уже лица, так что очень рада буду рассказать вам сегодня о самом основном, то, что запланировала. Итак, я хотела бы немножко ответить на ваши вопросы, которые поступают мне в разных форматах и на почту, в сообщениях, о курсах, которые я планирую проводить, начиная с октября и весь этот учебный год до конца июня, возможно, даже до середины июля. Всем привет, всем привет, подсоединяйтесь. Поскольку трансляция идет без презентации, я буду вам это в основном рассказывать. И потом уже, видимо, окошечко, надеюсь, это появится, я потом на стене это опубликую, добавлю в комментариях или в описании ссылки на все то, о чем я рассказываю. В любом случае, вы наверняка знаете, как устроена группа ВКонтакте, что там есть услуги, где можно посмотреть конкретный курс, и будет информация о нем, в том числе кнопка «Заявка». Есть статьи, в которых я уже подробно описывала, как будет происходить обучение. Вот. Но сейчас кратко расскажу про, какие, про то, для каких уровней я предлагаю курсы, и потом отвечу на те вопросы, которые были в форме и под постами. И если вы будете записать свои вопросы, давайте, пожалуйста, чуть только попозже, пожалуйста, что возникает у вас по ходу, где-то фиксируйте себе, либо запоминайте, делайте mental note, либо записывайте. И потом я попрошу, чтобы вот все они у меня не распылились, чтобы я не потеряла ваши вопросы, написать чуть попозже. Итак, приступаем. Я предлагаю курсы для тех, у кого сейчас уровень. B2, ну уверенный B2, B2 с плюсом такой в хорошем разговорной беглой речи B2, C1, начальный C1, уверенный C1 и C2, разные варианты курсов. Итак, давайте начнем с того курса, который для тех, у кого B2 с плюсом и C1. Я его сейчас назвала Moving Outcomes. Это General Advanced English Course, то есть курс, курс общего, общего английского, не экзаменационный. По поводу подготовки к CEI пока у меня большой вопрос. Я пока не решилась на это, потому что времени достаточно много занимает. Чуть позже об этом буду писать. Возможно, в январе, но не сейчас, не с октября точно. Это решение я уже приняла. То есть Moving Outcomes – общий курс на продвинутом уровне. На него я принимаю тех, у кого пока еще не C1, но э, если у вас C1, туда прийти тоже можно. То есть B2+, B2+, C1. Э, иногда возникает путаница, когда люди видят, что группа C1, и говорят, у меня еще пока нет C1, поэтому я не пойду. Так в том-то и дело, если это группа C1, значит мы ведем вас, преподаватели ведут вас к этому уровню, и вы со своим B2, B2+, вполне можете в нее прийти. Суть как раз в этом. На курсе Modern Outcomes мы работаем два года. Да, я понимаю, что звучать это может так устрашающе немного. Не каждый может поручиться за свои там, ближайшие 3-4-5 месяцев, какие два года. Но поскольку он такой блочный курс, как минимум один учебный год можно пройти отдельно, и дальше, если обстоятельства складываются по-другому, не проходить этот курс. В любом случае, я вам дам красивый сертификат о том, чтобы прошли определенное количество часов, сдали тесты таким-то уровнем. Или же проходить два года. Причем сейчас я набираю с октября группу, которая будет начинать сначала этот учебник и вообще весь курс. Но сейчас уже работает группа второго года. Тот же самый More Than Outcomes курс, но уже группа второго года. И мы с ними планируем как раз до ну, середины июля заниматься, рассчитываем завершить этот учебник и завершить курс. Почему курс называется More than Outcomes? С одной стороны, он прям так плотно основан на учебнике Outcomes Advanced, но с другой стороны я добавляю аутентичные источники. Где-то это статьи, где-то это видео или аудиоподкасты которые привязаны к теме, или наоборот рассматривают другой аспект темы, которые подается в учебнике. Где-то, может быть, дают более современную информацию, потому что учебник хоть и достаточно недавний, но все-таки несколько лет, и, наверное, вы знаете, что авторы уже пишут следующее edition, следующее издание этого учебника, и уровня C2 тоже делают outcomes. То есть он будет обновляться, но пока нет, мы обновляем его своими материалами. Плюс на этом курсе, я добавляю немного грамматики. Это факультативно. То есть э, вот в чем, э, такая, знаете, принцип конструктора у этого курса? В том, что есть основа, которую мы делаем обязательно, и в основном это как раз учебник Outcomes. Причем какие-то вещи из этого учебника мы можем пропускать по согласованию всей группы. Иногда, иногда бывает, что тема не очень нравится всей группы. Я делаю голосовалку в нашем чате Telegram, и мы смотрим, хотим мы ее пропустить или нет.